Совместный проект Казанского университета и российского общества знания. Я очень благодарен, что в качестве этой площадки была выбрана наша территория Казанского университета. Новое здание Департамента внешних связей Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Марья Мякубова. 20 декабря КСК КФУ «Уникс» состоялось торжественное открытие новой мультимедийной студии «Лектория Российского общества знания». Все подробности узнавал наш корреспондент. Российское общество знаний теперь и в Казани. В КСК КФУ «Уникс» открылась мультимедийная студия лектории. На торжественной церемонии открытия выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я очень благодарен, что в качестве этой площадки было выбрано Наша территория Казанского университета, мы уже имеем опыт совместной плодотворной работы, и я надеюсь, сегодня, стартовав, эта площадка никогда не будет пустовать. Генеральный директор Российского общества знаний Максим Древаль. Рад вас приветствовать на открытии, открытии этой новой мультимедийной студии Лектория в городе Казань. Это наша третья студия. В Москве открылась летом. Совсем недавно мы открыли двери нашей студии в Сочи, и я очень рад, что в числе первых открывается студия в Казани. Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан София Мустафина и другие приглашенные лица. Я вас поздравляю, желаю вам больших успехов, желаю вам участия здесь на постоянной основе, и не только в качестве слушателя, но еще и в качестве в дальнейшем, я надеюсь, и в качестве лектора. Пользуясь случаем, генеральный директор Российского общества знаний вручил ректору Казанского университета диплом. Далее участники перерезали торжественную ленточку в честь открытия новой студии. Студия лектории начала свою работу с просветительского мероприятия «Марафон открытий», в рамках которого состоялись три панельные дискуссии. может быть, еще даже насчет какого-нибудь маленькой студии еще и здесь можем поговорить, в Казанском Федерации. Мы сейчас о территории нашей обсерватории, где открывается... Центр э, изучения дальнего и ближнего космоса, поэтому вот мы с Иваном уже ездили, смотрели эту площадку, ну и, мы готовы. Спикеры также поделились успешными кейсами запуском IT-стартапов. Поговорили об инновациях в сфере образования. Вот эти студии, которые мы создаем по всей стране, студии лектории, мультимедийные центры, это способ как раз-таки э, с одной стороны сделать... Э, более доступным знания на местах в каждом уголке нашей страны, и, с другой стороны, дотянуться до самых интересных, выдающихся лекторов и дать им некий такой социальный лифт, трамплин на федеральный масштаб. Наш университет, он и по своему, по своей миссии, он должен заниматься кроме науки, образованием, в том числе и просветительством. Причем эта функция заложена в само Начало до основания университета в 1804 году еще. Казань уже в третий раз становится площадкой для просветительских мероприятий общества знания. Ранее трансляции майских и сентябрьских марафонов Нового знания набрали более 200 миллионов просмотров. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Руководящий состав ВУЗа посетил обновленное здание Департамента внешних связей Казанского федерального университета. Подробнее в нашем следующем сюжете. Здесь сделано все для удобства и на сегодняшний день достаточно площадей. Вот Тимирхан сказал, что было принято решение и облагородить подвал для того, чтобы была какая-то зона, Основными направлениями работы ДВС являются развитие международного сотрудничества и образование с учетом приоритетов стратегии интернационализации КФУ. Изначальная задумка состояла в том, чтобы в одном пункте иностранные студенты могли решить все вопросы, связанные с миграционным учетом, продлением виз, получением документов и справок. Собственно, здесь реализована эта концепция, концепция функционального центра. Здание разделено на два блока. Мы находимся сейчас в здании помещения МФЦ иностранных абитуриентов был запущен Телеграм-бот с целью повышения их осведомленности о деятельности университета и облегчения процедуры приема. Раньше очереди в МФЦ выстраивались именно из-за принципа «Я только спросить». В избежании проблемы иностранному гражданину теперь приходит оповещение об окончании приема документов, начале вступительных испытаний и других вопросах. который ведет на страницу чат-бота в Телеграме. Соответственно, пройдя по они попадает в меню чатбот доступен на пяти языках в рамках осмотра нового здания также состоялось совещание, на котором обсуждались задачи МФЦ на 2022 год. Среди них повышение уровня локализации сервисов, организация аутсорсинга, услуг по визовому сопровождению, иммиграционному учету, а также загрузка помещений новыми видами активностей иностранных студентов. Далее в ходе совещания были продемонстрированы дизайн проекты нового корпуса КФУ, IT и киберфизических технологии и центра ИУДАИКИ. Нам нужно, чтобы данный центр был интегрирован. Образовательный процесс. Точно так же, как вот по центру исламика и по центру э, православия. На встрече также обсудили ход проектных и ремонтно-строительных работ в КФУ, экспедицию проректора по направлениям нефтегазовых технологий Даниса Нургалиева в Антарктиду, а также предложение к сотрудничеству с организацией Космос Регион. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. 20 декабря состоялся вручение дипломов и официальное завершение стажировки студентов из Узбекистана. Мероприятие проходило в здании Института психологии и образования Казанского федерального университета. Сегодня мы завершаем нашу стажировку преподавателей из Каканского государственного педагогического института. На базе Института психологии и образования проходила стажировка преподавателей высшей школы. На сегодняшний день отчитано 324 часа академических для преподавателей, прибывших к нам из Солнечного Узбекистана. Пользуясь случаем я хочу отблагодарить руководство страны, руководство института и руководство ректора именно Айдар Мансурычу Калимовину и профессора-педагога Альфеара Афисовна. Огромное им спасибо. В Императорском зале главного здания Казанского федерального университета прошел финал и торжественной церемонии награждения победителей и призеров 10-го республиканского открытого правового турнира для обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Республики Татарстан. По итогам данного мероприятия были определены победители. В Институте международных отношений Казанского федерального университета завершил свою работу программа «Международный деловой протокол и этикет», подготовленная МГИМО специально для сотрудников и студентов КФУ. Все подробности узнавала наш корреспондент. Программа повышения квалификации, международный деловой протокол и этикет была создана сотрудниками Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России, специально для студентов и преподавательского состава Казанского федерального университета. Напомним, бесплатная программа стартовала 16 декабря. За два дня наши участники, это 200 человек, это не только студенты международники, это и студенты других направлений подготовки, таких как лингвистика, антропология, этнология, история востоковедение, африканистика, зарубежное региональная регионоведение, регионоведение России, а также студенты других структурных подразделений Казанского федерального университета, в том числе, вот я знаю, у нас принимает участие и филиалы нашего университета, и их сотрудники, и студенты, магистранты, и аспиранты. Также в программе приняли участие сотрудники департаментов по молодежной политике и внешних связей. Среди тем, которые были представлены, этикеты протокол деловых контактов, визитные карточки и их протокольные возможности, государственная символика – и другие. В связи с пандемией мероприятие прошло в гибридном формате. Вот эта программа как раз-таки создана для того, чтобы улучшить, укрепить знания, умения и навыки по DIP-протоколу. И эта программа позволит нашим сотрудникам и студентам в дальнейшем получить и удостоверение о прохождении курса повышения квалификации. Всего участники программ повышения квалификации прослушали шесть лекций от ведущих спикеров гимомет России. Также были проведены мастер-классы, но уже в онлайн-формате. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Завершился Кубок университета по мини-футболу 2021. В финале сражались Институт международных отношений, Институт управления экономики и финансов. В этой конкурентной борьбе победу удалось одержать экономистам, которые подняли заветный трофей над головами. Они стали чемпионами в 2021 году, с чем мы их, собственно, и поздравляем. На этом все. В студии была Марья Мякубова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!